Мужик возвращается из командировки, стоит в аэропорту и думает, дай-ка жене позвоню, смотрит, а у него двух копеек не хватает. Думает, а, бог с ней, сюрприз будет. Приезжает домой, смотрит, а жена с соседом в постели ковыркается. на цыпочках разворачивается и уходит, ловит такси и назад в аэропорт. Сидит в буфете, разменял деньги, думает, дай-ка жене, позвоню. Звонит жене, говорит, дорогая, я вернулся, она, ладно, хорошо, давай, я тебя жду. Приезжает домой, смотрит, чистота, порядок, борщик кушает. Жена радостная встречает его и думает, блин, из за двух копеек чуть такую жену не просрал. Okay. <laughs>